Как пепел по ветру что Что судьба рулетка нам готовит Слезы или радость впереди Я не могу поверить Играть с судьбой ней. Я не хочу играть судьбой своей Песний вечер, южный теплый ветер Волшебным светом ласкает наша луна очаровали. Южный теплый ветер, волшебным светом ласкает нас луна, очаровали и околдовали меня ступили твои глаза. Летний вечер, южный теплый ветер, волшебным светом ласкает нас луна, очаровали и околдовали.